Здравствуйте, уважаемые! Ну что ж, с вас лайк, подписка, море комментариев, а я начинаю готовить. Сегодня у нас спиртовые настоечки, лимонная, грейпфрутовая и перцово-имбирная. Все подписались? Колокольчик нажали? Тогда поехали! Кстати, в этом видео будет еще и розыгрыш, условия которого я расскажу в конце. А теперь поехали. Значит, спирт у нас чистый, 96-процентный. Спиртометр полностью ушел, плавает. Погнали. 6 лимонов на 2 литра спирта. Спирт мы будем бодяжить до 70%. Загружать ингредиенты и затем... Будем настаивать две недели. О, от души прям. Так, вот у нас пол-литра, даже чуть больше. Образовательную и познавательскую мысль я тоже донесу, потому что благодаря этому придется вспомнить пропорции, проценты, дроби нам нужно высчитать 70 процентов от 96 процентного спирта будем делать 70 процентный спирт так 2 литра 96 процентного имеем теперь разбавляем его до 70 для этого нам 700 миллилитров надо будет обычная кипяченая вода 500 72 Почему нужно делать именно 70 А не заливать чистым спиртом Так будет ровно 70 Потому что Чистый спирт выжжет э, Все э, вкусы и ароматы Это очень нехорошо Нам нужно вкусное и ароматное пойло так, Воронку я естественно забыл Поэтому обратными манипуляциями так первое семьсот 70 градусного спирта у нас готово Знали делать вторую. А? есть, есть семидесяточка. Пошла семидесяточка. Чуть меньше пол осталось. 200 грамм водички, 250 вот так сделаем. Так, самое первое. Самое первое у нас будет грейфрутовка. Грейфрутовки такая специфика, что она будет немного горчить по-любому. И поэтому уже после того, как разбавили до... 40 градусов в каждую бутылку перед употреблением надо будет где-то столовую ложку меда добавить примерно офигенский грейпфрут надо еще потоньше чтобы потом вытаскивать было полегче Оп! Прям скажу, кожурой, прям с цедрой, Вот все дела. Ай! Ай! 4 грифрута на кило 200. Кг на 2 литра спирта. На 2 700 уже 70%. -го. Самое офигенное сочетание. Ну что, первое готово моя хорошая. Дальше поехали. Лимон, лимон также нарезаем дольками, чтобы и засовывать, и вытаскивать было легко. Грубо говоря, вот так на четыре части, думаю, зайдет. Oh. Все, готово. А, Хорошеечно. И в завершении сделаем немножечко перцовой имбирной твочелы. Вот такой вот сухой перец имеем. Подогнали нам. Не знаю, сухого ни разу не делал свежего дела нормально все было так что пробуем пробуем впервые сухом три перчика и имбиря туда же На 138 грамм корень имбиря весом вышел. Будет По-любому будет офигенно. Даже если сухой перец не даст эффекта, в чем я сильно сомневаюсь, мне кажется, все будет офигенно. Сушеный перчик. То имбирь даст свой чудесный аромат. Тоненькими ломчиками его сейчас хуц-хуц, хуц-хуц. старался маленько все закрываем отставляем ну что а теперь конкурс все готово все в сборе оставляем на две недели условия розыгрыша конкурса восьмой оставивший комментарий к этому видео автор восьмого комментария получит пол литра лимонки Автор 28-го комментария получит пол-литра грейпфрутовки, а автор 33-го комментария получит чекушку перцовки имбирной. Это должны быть разные люди, Это один человек не получит все три, это должны быть разные. И условие еще такое, что человек должен быть подписан на канал и у него должен быть поставлен лайк этому видео. Все проверим, все посмотрим. Ставим пальцы вверх, пишем комментарии. Счастливо, до свидания, спасибо за просмотр.